Цель – это не просто желание какое-то, руководитель или команда. Цель – это инструмент управления компанией в условиях хаоса, в условиях перемен. Сегодня почему нужны цели? Потому что если мы не навели свой штурвал, навели свой прицел на конкретное направление, в условиях постоянного бардака хаоса мирового, очень сложно двигаться вообще. Что сделал Колумб на Санта-Марии, Нине и Пинте? Он стартап запустил. Ребята, будет новый путь в Индию. Не угадал, но так четко держал свою цель и так четко мотивировал команду сделать следующий шаг, что в конце концов открыл э, другой продукт, этот продукт, стартап, в общем-то, через пиво стартанул неплохо, да. Итого, целями нужно управлять, чтобы согласовать нашу совместную работу, чтобы мы не спорили, а в одну сторону шли. Чтобы мы быстрее принимали решения, потому что у нас уже понятно, какой проект нужен, какой не нужен. Чтобы мы не тратили время на совещание, однажды потратив их на карту цели, И чтобы качественно расти. Чтобы постоянно качественно расти. Потому что не прицеливаясь на амбициозную ступеньку, невозможно качественно вырастать.